Вы как-то сказали, что считаете распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Вас с тех пор обвиняют в том, что вы пытаетесь возродить Советский Союз. Везде, где это только возможно, страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий. Для республик бывшего Советского Союза это абсолютно естественное дело. У нас есть общий язык, язык общего межнационального, межгосударственного общения, это русский. Практически во всех странах свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны инфраструктура транспорта, энергетики, связи. Это еще одно колоссальное преимущество при интеграции. Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность. Только так я могу объяснить сопротивление некоторых наших западных коллег, которые до недавнего времени вообще не хотели даже разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, не политическим, не военным объединением, потому что они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. но а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей. Поэтому здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор… Не продвинулись на этом пути так как мы могли бы это сделать и могли бы быть еще более эффективными. Но, тем не менее, надо прямо об этом сказать, преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и Советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, оно пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя вот эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше совершенно. Мы новые и новые шаги, и идем вперед. По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы упали больше, чем многие страны. Абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того, что у нас однобокая экономика. Она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что все, что мы производили, да, но да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно. Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить.